What? Yeah. Здравствуйте, коллеги! Последний пост пятого дня института вебинара по видеомаркетингу. 15 декабря наша компания запускает новый сервис, посвященный видеомаркетингу. Расскажем о продвижении видеоконтента. Всем, кому интересно получать дешевых лидов с видеоконтента, пишите в директ. Этот пост об одном из кейсов действия видеомаркетинга. Например, бренд жилет выпускали новый продукт. Цели видеомаркетинга сделали: первое запустить новые продукты и донести информацию о нем, второе стимулирование продаж. Чтобы решить эту задачу, были выбраны объявления TrueView, TrueViewInStream и TrueViewInDisplay. Также реклама, ориентированная на молодежь, прицельный таргетинг, демографический таргетинг и геотаргетинг. Результатом всего этого стало 500 тысяч кликов с покупками. Объем продаж вырос в 4 раза от ожидаемого. На 24% больше запросов, связанных с брендом. Это был заключительный пост инста-вебинара по видеомаркетингу. Также у нас есть уникальный инструмент, помогающий создавать видеоблог вашей компании и эффективно продвигаться и по SEO, и по коммерческим рекламным каналам. Ставьте лайки, делитесь нашим контентом и не забывайте подписываться на наш аккаунт. До новых встреч!